Практически все ортопеды нашей клиники. Сегодня было 9 человек, посетили замечательный мастер-класс, открыли для себя очень много, много нового. Отличная теоретическая часть и замечательная практическая. Отдельное спасибо организаторам Мигасто, которые провели достойный мастер-класс на международном уровне. Спасибо большое.